Пройдя базовый курс, многие новички в перманентном макияже плавают в знаниях и не могут самостоятельно разобраться в этой всей куче информации о татуаже. Смотрите наше видео и вы научитесь разбираться во всех тонкостях перманентного макияжа. Всем привет, меня зовут Аня Дубовик, и сегодня я расскажу вам, чем отличаются машинки для находы от короткоходов. Данные аппараты отличаются ходом иглы. Короткоходные машинки рассчитаны на минимальный ход иглы, в среднем он варьируется от 1,5 мм до 2,5 мм. Такой аппарат оставляет мелкий пиксель. Он менее травматичный и им труднее заглубиться в коже. Он хорошо подходит для нежных растушевок и для работы на губах. Не зря этот аппарат выбор многих новичков в перманентном макияже. Длиноходный тип машинок позволяет работать на любой, даже очень-очень плотной коже. И можно работать абсолютно на любой зоне. Именно его чаще всего выбирают опытные мастера из-за его универсальности. Вход иглы составляет от 3,5 до 4,5 мм. Длинноходы подходят для выполнения растушевок, а также они отлично ведут линию. Это нам пригодится, когда мы будем выполнять процедуру волосков и стрелок. Как узнать, длинноход перед вами или короткоход? На каждый аппарат производитель пишет характеристику, и в ней всегда будет указан рабочий ход иглы. Если это видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем пока!